Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Авдеев Руслан. Я практикующий юрист и управляющий партнер юридической компании «Старт». Уже несколько лет мы работаем с компанией «Видеодоска». Это видеостудия для онлайн-обучения. Сейчас я в этой студии нахожусь, записываю онлайн-курс и э, хочу э, порекомендовать э, эту видеостудию и компанию Видеодоска как надежных партнеров, э, потрясающих технических специалистов. Приходишь сюда и ни о чем не беспокоишься и получаешь качественный контент. Рекомендую!